Спасибо, что пришли. Буду сегодня рассказывать о проказе. Это довольно неприятная штука, поэтому будут фотки гниющих людей. Не беспокойтесь, не живых. Итак, что такое проказа? Проказа это инфекционное хроническое заболевание, которое имеет бактериологическую природу. Само слово проказа происходит от древнерусского казить, что значит обезображивать и сказать, В мире больше эта болезнь известна по словам лепра, которая происходит, в свою очередь, от греческого слова. Но поскольку и слово «прокаженный», и слово «лепер», например, в английском языке, являются довольно-таки стигматизирующие, имеют очень негативные ассоциации, то Всемирная организация здравоохранения где-то с 50-х годов предпочитает использовать название «болезнь Хансона» в честь человека, который открыл. Это Герхард Хансон, норвежский врач, в конце 19 века довольно много провел исследований. В частности, в Норвегии тогда еще занимался этим Даниэль Даниэльсон. Норвегия вообще была очень передовой страной по исследованию лепры. Он открыл возбудителя лепры, микобактерии, вот эти красненькие. Когда этот бактериальный агент попадает в человеческий организм, он либо попадает в так называемые клетки швана, которые представляют собой что-то вроде... Оплетки или изоляции вокруг нервного волокна и уже тогда распространяются в нервной ткани, либо попадают эти бактерии в макрофаги, то есть клетки, которые отвечают за наш с вами иммунитет, и уже являются для макрофагов клеточными паразитами. По сути, если иммунитет у человека ослаблен, то липроматозные или прозные бактерии будут у него развиваться именно в клетках, которые отвечают за этот иммунитет. В зависимости от того, как каким образом попадает лепра в человеческий организм и какие именно клетки поражают, могут развиваться несколько форм лепры. Первая и самая безопасная, скажем так, наименее страшная, это так называемая анестетическая форма или недифференцированная. Анестетическая она называется, потому что поражаются лицевые нервы, нервы конечностей, и наиболее характерными признаками на этой стадии, наиболее характерными симптомами являются искажение черт лица, являются небольшие участки на коже, которые теряют пигментацию, то есть бледные такие пятна, и в зоне этих пятен очень снижена чувствительность. Либо наоборот может возникать паристезия, то есть ощущение внезапной судороги, мелкого покалывания, зноба в зоне поражения лепрой. Если болезнь на этом этапе не была выявлена и больной не получил лечения, то она переходит в следующую форму, в туберкулоидную. Здесь бесцветные пятна лепры начинают уже появляться, начинают обрастать более выраженными краями, они приподнимаются немножко, как валик, черты лица искажаются немного сильнее. Очень часто на этой стадии выпадают брови и исчезают восяные фолликулы, в принципе, как и потовые железы. Но это еще не самая страшная степень лепры, хотя именно в таком варианте человек очень часто слепнет, потому что при таком сценарии развития лепры начинается воспаление конъюнктивы, либо роговицы, и есть риск потерять зрение. Самое узнаваемое, самое страшное – это лепроматозная форма. Она развивается в том случае, если… Именно в клетки, отвечающие за иммунитет, попадают бактерии лепры. Тогда на лице у больного и на всем теле, на конечностях, у мужчины на яичках, появляются характерные вот такие гранулемы, лепрозное образование. По сути, это разрастающиеся потовые железы, либо это могут быть лимфоциты, которые начинают вокруг себя обрастать маленькими узелками. Это может, может быть разрастание фиброзной ткани и так далее. На этой стадии очень часто поражается уже и костная ткань, хрящевая ткань, особенности на, на лице. Поэтому зачастую у таких больных еще и проваливается нос. Это затрудняет дыхание. Одним из симптомов на ранней стадии такого сценария развития лев проявляется затрудненное дыхание. Точно так же на теле появляются пятна, которые потом разрастаются вот в похожие узелки. Лицо приобретает такие черты маски. Она, в принципе, в средневековье была известна как маска льва, но сейчас это название уже относится к другому заболеванию, которое не связано с леброй. По всему телу развиваются нейротрофические язвы, и может даже происходить мутиляция конечностей, если эту болезнь не лечить. Что такое мутиляция? Это самопроизвольное отторжение тканей. Это не гангрена, потому что во время гангрены ткань просто начинает гнить и распространяется инфекция по организму. Мы рассмотрим на примере скелета человека из Винчестера, который где-то в 12 веке жил и умер от проказа. Очень хорошо видно, что у него истончены последние фаланги пальцев, а что касается его стопы, то она почти полностью лишена пальцев, потому что лепра их узуроговала, и ткани просто отмирали. Кроме того, очень хорошо видно, что у него был провален нос, и он лишился верхней челюсти, и, по сути, провалились. Вот эти поражения у него на лбу, это как раз начинающаяся стадия, это то, с чего лепра начинает свое победное шествие по организму. Но давайте отвлечемся немножко от этого ужаса, расскажем о том, откуда же вообще лепра взялась. Судя по всему, бактерия мутировала из чего-то довольно безобидного около 10-20 тысяч лет назад. И судя потому, тому, что лепра имеет общий геном с бактериями, которые вызывают туберкулез, изначально у них был один общий предок. Человечество болеет проказой как минимум уже 4 тысячи лет. Наиболее раннее свидетельство – это череп женщины из Индии, которая жила 2000 лет до нашей эры. Как видите, у нее тоже довольно сильно искажены черты лица здесь. Пораженные лицевые кости, и она почти полностью лишилась верхней челюсти. Впоследствии, во время Средневековья, благодаря торговым маршрутам, множественным войнам и крестовым походам, лепра начала потихонечку распространяться с востока на запад, стала все больше и больше проникать в Европу через крестоносца. В частности, довольно известный исторический персонаж, король королевство крестоносцев балдуин IV болел проказой это не помешало ему быть королем в довольно молодом возрасте победить в нескольких крупных битвах против сарацинов но он до 24 лет так и не дожил умер довольно рано именно от проказа причем там довольно драматическая история потому что Гием кирский его биограф и вообще историк крестовых походов очень детально описывал его жизнь и рассказывал в летописях о том, что мальчик в детстве дрался со сверстниками и не чувствовал боли. И тогда его родители воспринимали это как символ какого-то мужества, как знак того, что он терпит боль, он настоящий мужик, из него будет отличный воин. Но на самом деле это были именно первые северные проказы, потому что у него терялась чувствительность рук. И, собственно, в манускрипте Геон Тирский это очень хорошо изобразил, как он обнаруживает лепрозные язвы. К сожалению, на тот момент внятного лечения проказа не существовало. Сейчас это не является проблемой. Сейчас проказы лечатся комбинированной лекарственной терапией из довольно сильных антибиотиков: это дапсон, клавацимин и рифампицин. Последний, кстати, применяется для лечения туберкулеза. В принципе, если врач прописывает больному этот курс, то он в течение полугода выпивает несколько вот таких блистеров с таблетками и имеет шанс на исцеление. Конечно, внешние проявления проказа уже никуда не исчезнут, но, по крайней мере, у него будет шанс того, что болезнь не станет развиваться дальше. В Средневековье таких средств не существовало, и единственным доступным способом обезопасить себя от заболевания было просто изоляция больных. Они были лишены всех прав, их не пускали в общественные места, им запрещали входить в города, запрещали участвовать в ярмарках, посещать церкви, входить в трактиры, публичные дома и так далее. Они могли заниматься сексом исключительно со своей женой, они не имели права наследования, они не могли передавать свою собственность по наследству. Здесь довольно очень хорошо видно, это тоже иллюстрация из одного средневекового манускрипта, Лепрозного больного заставляли одевать определенную одежду, по которой можно было издалека узнать, и носить либо колокольчик, либо вот такую колотушку. В музеях Европы довольно много сохранилось колотушек, многие из них довольно изящные, очень богато украшены. То есть это говорит нам о том, что все свои населения болели проказой, не было никаких исключений. В частности, епископ, епископ Ричард Воленфордский, очень известный средневековый английский математик, и механик, который построил первые вообще в Европе башенные часы, он был епископом, но при этом болел проказой. Это не мешало ему жить и работать до определенного времени, пока у него не начали ручки отваливаться уже от проказа. Тем не менее, церковь довольно, большое значение, довольно большую роль сыграла в судьбе лепрозных больных по всей Европе начали организовываться лепрозории, то есть колонии для больных проказы, где за ними ухаживали. Первые появились еще до Средневековья в античности в Армении, затем в Византии, и потом уже начали появляться в Средневековой Европе повсеместно и даже на Ближнем Востоке в Амияцком халифате. В XIII веке, когда был расцвет эпохи крестовых походов, в Европе насчитывалось до 19 тысяч лепрозориев. Фактически при каждом городе было одно маленькое поселение, или домик, или какая-то колония у городских стен, куда э, пускали лепрозных больных и им там разрешали жить. Возможно, конечно, эта цифра преувеличена, но это то, что у нас есть из французских источников, об этом пишет Матвей Парижский. Лепрозории, по сути, представляли собой не столько больницы, сколько э, приют или дом престарелых, там просто люди могли получить пищу, Могли получить хоть какой-то уход и обработку своих трофических язв, своих мутилированных конечностей. Они могли получить лечение, если у них уже переходила лепра в ту форму, когда поражаются глаза и так далее. То есть как минимум они там получали уход и внимание. Особенно большую роль в этом сыграл орден Святого Лазаря. Это Мальтийский орден рыцарей-крестоносцев, которые организовали этот орден уже в королевстве крестоносцев в Иерусалиме и принимали в него прозных больных. То есть, по сути, это было единственное учреждение, единственная гильдия, в которой могли попасть прокаженные. Конечно, это сыграло довольно большую роль в битве с сарацинами, потому что когда целая рота гниющих рыцарей с проваленными носами, отваливающимися конечностями, шла в атаку, наверняка на мусульман это оказывало довольно устрашающее воздействие. Сейчас в Европе последние лепрозории остались в восточной части, в частности, это лепрозории в Текелеште, в Румынии, на границе с Украиной. Есть лепрозории в Одесской области, там сейчас от 6 до 8 больных, они уже все пожилые люди. И, в принципе, лепрозорий тоже больше напоминает дом престарелых. Есть четыре центра изучения проказы в России и один в Казахстане. И, кстати, для Казахстана является это более серьезной проблемой. Там сейчас наблюдается 45 больных лепрой. В целом, во всем мире лепра перестала быть существенной проблемой, но она все еще остается эпидемией в не очень развитых странах тропического пояса и экваториального более худшая ситуация с лепрой в индии бразилии в некоторых странах африки таких как мозамбик и южный судан тем не менее лепра является проблемой и для таких развитых стран как сша и Япония. Я дальше объясню почему как я уже говорил бактериальный агент микобактерия лепра она попадает в клетки отвечающие за наш иммунитет клетки эти впоследствии имея внутри клеточного паразита микобактерии начинают делиться образуются гранулемы образуются репрозные пузырьки часто к этому подключаются не только макрофаги но и например лимфоциты и образуются маленькие такие узелковые образования которые наполнены вот этими больными проказы клетками впоследствии клетки эти во время процесса апоптоза клеточной смерти взрываются можно сказать и уже с этой слизью с мокротой от больного лепрой человеку болезнь может передастся и какому-то его близкому родственнику либо его коллеге, либо другому человеку который долгое время с ним находится вероятность заболеть лепрой не так уж велика Сейчас, если у вас очень хороший иммунитет, если вы правильно питаетесь, много спите, то даже контактируя ежедневно, например, в семье с лепроматозным больным, вы имеете шанс заразиться от него всего лишь 10%. Тем не менее, в 2011 году были зафиксированы в Штатах случаи заражения проказой от броненосцев. Вот эти милые существа. Как я уже сказал, можно заразиться лепрой только вследствие довольно длительного и довольно интимного контакта. Как так получилось? Ну, не знаю, есть несколько способов того, как можно взаимодействовать с броненосцами. Например, вот так: можно их кушать, что довольно часто делают жители. Мезоамерики, Мексики и Южных Штатов, если это коренные индейцы, например. Потому что они считают, что мясо броненосцев довольно вкусное, почему бы, как бы от него отказываться? И есть довольно прямая взаимосвязь с тем, где живут в дикой природе броненосцы и где распространена проказа в Соединенных Штатах. Каждый год заражаются проказы именно от броненосцев до 40 человек и они все равно продолжают их есть. В принципе, броненосцы не единственные животные, которые могут быть также заражены проказой. В лабораторных условиях пытались заразить мышей, причем специально использовались лабораторные мыши. Их заражали через подушечки лапок. Посмотрите на эту ужасную раздутую мышиную лапку. Дело в том, что грызуны, в принципе, сами по себе могут заразиться проказой, но поскольку эта болезнь имеет довольно длительный инкубационный период, от 3 до 10 лет в среднем, то она просто не успевает развиться у грызунов, за время их жизни довольно короткая, настолько, чтобы можно было воочию видеть симптомы. Тем не менее, в 2014 году проказа была обнаружена у белочек, живущих на острове Британии и ближайших к нему островках. В частности, это относится к маленькому острову Браунси у южной конечности Британии. Там живет изолированная популяция белочек, поскольку это остров, они оттуда никуда не денутся. И когда обнаружили, что белки больны проказой, начали отслеживать, где еще она распространяется, оказалось, что серые белки, живущие на этом острове, проказой не болеют. Из-за того, что прокаженными являются чаще всего красные белочки, то серые белки постепенно начинают их вытеснять из ареала обитания. Что интересно, белки, которые были загружены проказой, видимо, довольно давно, имеют тот же штамм лепры, который функционировал в Британии в средние века, в частности, Череп женщины из Уитби, которая умерла где-то в 9-10 веках, имеет тот же штамм, следы того же, той же самой бактерии, которой валиются современные белочки. В связи с этим была разработана гипотеза, как могли белки быть связаны с распространением проказы в средневековом английском обществе. Конечно же, через торговлю. С кем? С викингами. Была выдвинута гипотеза, которая была опубликована в отдельной статье в журнале Science в 2016 году, в которой рассматривается такой вариант, что викинги во время торговли с британцами просто завозили больных, больных проказой белок на остров, либо в качестве пушного зверя, либо, возможно, что было бы конечно, совершенно ужасно в качестве зверька, которого можно там быстренько убить и скушать, либо в качестве домашнего животного. Точно мы этого знать не можем. Мы также не можем знать, возможно ли заразиться от белочки проказой, но тем не менее такая гипотеза существует. Особенно это характерно именно для восточной части Англии, где находилось в свое время довольно большое государственное образование викингов, а также для того самого острова Браунси на котором были обнаружены прокаженные белочки, потому что этот остров в свое время довольно часто контактировал с другими викингами с, острова, с нормандских островов, с островов Персии и Джерси, возле побережья Франции. О том, как вообще викинги попали в Англию, что они там делали, и зачем им понадобилось торговать с англичанами, я расскажу в своей следующей лекции. А на этом у меня все. Не болейте. Будьте осторожны в общении с белочками и не ешьте броненосцев. Спасибо. Итак, у кого есть вопросы? В песне Лоры Бучаровой «Пой Бубенчик, пой извини» Про братство прокаженных. Именно из вашей лекции я понял, что это за бубенчик, наконец, да, что они должны были звонить и оповещать о своем присутствии. А братство прокаженных, это имеется в виду вот тот рыцарский орден, и существовали действительно какие-то братства больных людей, где они помогали друг другу. Нет, скорее речь идет о просто сообществе прокаженных, которые жили в прозоре, но они действительно были. Чаще всего довольно дружными. У меня, кажется, есть слайды. Да. В частности, на острове Спинолонга до середины 20 века существовал лепрозорий, когда в 1918 году Греция воевала за свою независимость от Османской империи, которая уже разваливалась, то греки не нашли ничего лучше, как собрать на одну лодку большое количество прокаженных и отправить их к этому острову, где располагалась турецкая крепость. Турки ужасно бежали, а прокаженные там остались, вели подсобное хозяйство, и вот этот маленький островочек стал для них домом, где они существовали в своем маленьком закрытом мирке и довольно неплохо себя чувствовали. Про этот остров, кстати, снят довольно неплохой сериал, который так и называется «Остров». Обязательно посмотрите, он очень классный. А была найдена лепра, кроме как у броненосцев и белочек? У кого-нибудь еще? Да. В 2009 году в японском зоопарке в Токио, по-моему, внезапно обнаружили симптомы проказы у шимпанзе Гаруна. Вы видите, что в 2008 году она была совершенно нормальная, в 2009 у нее резко проявились эти симптомы, и это стало основой для довольно широкого исследования того, насколько вообще долго может ли ей просодержаться в организме. Дело в том, что в Японии, конечно же, бывают случаи заболевания проказой, потому что японцы довольно много путешествуют, и, как правило, в путешествии при контакте с больными могли случайно заразиться. Вероятность того, что обезьяна, содержащаяся в зоопарке, заразилась от японца, который куда-то ездил туристом, довольно мала. И она содержалась в зоопарке около 30 лет, сейчас ей там где-то 37-38. Дело в том, что ее забрали из Западной Африки в возрасте 1-2 лет. И в связи с этим существует гипотеза, что она уже тогда была зараженной, будучи маленькой обезьянкой, когда ее привезли в Японию но только через 30 лет проявили симптомы. И это говорит нам о том, что у лепры симптомы, инкубационный период может быть настолько долгим, что продолжается более 30 лет. Но вообще в случае заболевания лепры у каких-то животных это довольно редкое явление, как я уже говорил, это броненосцы. Причем, судя по всему, броненосцев заразили мы все-таки. Когда европейские колонисты, попали на североамериканский континент, возможно, они именно заразили проказы и броненосцев, потому что в Новом Свете проказы не было вообще. Кстати, это стало причиной того, что довольно много североамериканских индейцев тоже умерло, потому что у них не было иммунитета, у них не было никакого представления о культуре лечения или изоляции больных. Поэтому, собственно, не только броненосцы, но и, к сожалению, многие индейцы от этого тоже пострадали на примере этой шимпанзе а может быть этот но ну, эта бактерия была вниз в спящем состоянии или допустим существуют ли здоровые носители лепры и ну, вот, если в средние века она имела такой размах что послужило тому что она вдруг вот, взяла и исчезла ну скажем так в процентном соотношении спасибо за вопрос я понял дело в том что лепра это болезнь, которая, как я уже сказал, паразитирует на клетках, отвечающих за иммунитет. Чем лучше иммунитет, тем меньше вероятность заболеть лепрой. Чем лучше условия жизни, тем лучше иммунитет. К тому же есть гипотеза о так называемом перекрестном иммунитете, что более серьезные, более сильные заболевания, такие как чума, например, просто вытеснили лепру из Вытеснили с первого места по эпидемиологии. Грубо говоря, люди чаще умирали от чумы, будучи зараженными уже лепрой, и не успевали заразить всех остальных. Спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос. Были ли случаи в истории, когда лепра начинала начинало развиваться, но как бы прекращала свое развитие на каком-то этапе? То есть были ли случаи излечения в средних веках и без, например, сыны как-то так? Ну, если были, мы об этом не можем сказать с уверенностью, потому что они просто не зафиксированы. Можно, конечно, доверять житиям каких-то святых, где написано, что там какой-то святой кого-то излечил от лепры, но это недостоверные источники. Течение болезни можно приостановить, исцелиться полностью от проказы. От внешних признаков, когда уже начинаются вот эти наросты характерные на лице, когда начинается мутиляция конечностей, когда уже начинается судорожное выгибание рук, когда они начинают быть похожи на птичью лапку. Таких случаев не зафиксировано ни в одном из источников, то есть только в 20 веке уже научились лечить антибиотиками. До 20 века можно было просто приостановить течение болезни, но полностью, остановить, ну, полностью его излечить нельзя было. Спасибо за лекцию. У меня два маленьких вопроса. Во-первых, насколько я поняла, существует несколько штаммов бактерий, которые вызывают данное заболевание. И в таком случае, существуют ли какие-то различия в клиническом проявлении в зависимости от того, какой штамм заразил человека? И второй, какой средний возраст, в принципе, до которого может дожить человек зараженный проказой при отсутствии необходимого лечения? Давайте отвечу на последнее, потому что он короткий. При отсутствии необходимого лечения человек может дожить лет до сорока. Если его вовремя диагностировать и прописать курс антибиотиков, причем не обязательно те, которые я перечислил, в Штатах там другая лечебная формула, они, например, противогрибковую терапию применяют, то человек может дожить в принципе до глубокой старости при соответствующем лечении. Если же этого не произойдет, то, в принципе, его продолжительность жизни будет не выше, чем в странах Африки, то есть 40-50 лет. Отвечая на первый вопрос, дело в том, что существует два возбудителя лепры. Один, как я уже сказал, был открыт Хансоном еще в 19 веке, второй был открыт относительно недавно, в 2008-м они очень похожи между собой возможно это когда-то была мутация бактерии и она развилась уже в отдельный организм то есть сейчас существуют две бактерии которые вызывают лепру у каждой из них могут существовать штаммы штамм это не бактерия какого-то нового вида это просто разновидность этой же бактерии которая немного отличается например по днк по структуре днк и Именно благодаря тому, что существует несколько штаммов, каждый из которых имеет определенный ареал распространения, определенную хронологию распространения, мы можем сказать, например, что именно вот этим штаммом болели средневековые люди. То есть в средневековой Англии восьмого века был один штамм микобактерии лепры. Уже через 300-400 лет в связи с нормандским завоеванием, в связи с крестовыми походами был принесен другой штамм существенных отличий в симптомах они не имеют в принципе ну, симптомы совпадают отличие в симптомах проявляется только тогда когда допустим поражение идет не через макрофаги не через лимфоциты а допустим через клетки швана как я уже говорил они оплетают вот нервное волокно то есть может быть просто две разновидности проявления лепры туберкулоидная и проматозная но симптомы, вне зависимости от того, каким именно был инфекционный агент, примерно одинаковы. Спасибо большое. И последний вопрос на эту тему. Лепра имеет какое-то отношение к леприконам? Я готовился к этому вопросу тоже. У меня где-то был специальный слайд. А Глеб, кстати, читал вот лекцию о теории заговора. Да, лепра не имеет отношения к леприконам. Это совершенно другой корень, совершенно другого языка. Лепрекон на ирландском, на -ирландском, скорее даже на древнекельском языке означает просто маленький человек. А леперос это от греческого обешкуренный, то есть вообще никакой связи нету. Спасибо прокаж... большое. Прокаженные леприконные это тоже здорово.